Добрый день, с вами Дана Бенуа и канал Мои Растения. Сегодняшняя тема, как пересадить эпипремном пенатом варригатный. Если вы смотрели предыдущее видео, вы видели, у меня есть такой черенок. Сейчас он живет в серамисе, у него хорошая корневая система. Но стебель у него подсушенный, и я хотела бы его все-таки пересадить торфяной грунт что сейчас и сделаю заранее подготовлю сам торфяной грунт вместо перлицы вермикулита я добавлю рисовые шелухи подготовлю емкость которую у меня будет укореняться и добавлю в стаканчик пенопластовый дренаж подготовлю воду и добавлю в него две капли HB101. Это антистресс, он хорошо поможет растению пережить пересадку. Заготавливаю грунт, буквально чуть-чуть рисовой шелухи. Высыпаю сирамис из стакана. Можно было сирамис использовать как дренаж, но мне не нравится он тем, что очень холодный. А пенопласт он воду отталкивает и теплый, не остывает. Вот такая картина. Аккуратно вынимаю. Но я уже это не на камеру сделаю. Мне нужно отрезать стаканчик. Потом продолжу. Черенок я извлекла. Под струей воды я смыла остатки скорня сирамиса. Стаканчик теперь мне нужен, конечно, поменьше. Достаточно. Добавляю грунт немножко на дренаж, черенок. Я его вот так оставлю. немножко уплотняем главное детку не повредить ну, все достаточно грунт тоже хороший легкий сейчас я его полю водичкой в который добавлю hb 101 и все поставлю его светлое теплое место и пусть он у меня растет когда подрастут, я вам его покажу. А на этом все. Жду вас в следующем видео. Пока.